Если люди меня не поддержат на каких-то выборах, я на них не обижусь. Слушайте, ну я уже поработал приличное количество лет, я на них не обижусь. Это вы думаете, выдвигаться мне на этих выборах или нет. Я э, свою кандидатуру предложу на этих выборах. Ну если я буду чувствовать, что вы категорически против, конечно я буду переживать, но тем не менее вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. И я пообещаю, что синими пальцами за кресло держаться не буду. Я, я, я как и вы, уходи! Убрался, убрался. Уходи! Уходи! Уходи! Поэтому не думайте, что я, уцепившись, как часто говорю, в это кресло держусь за эту власть.